Сегодня 27 июля 2022 года господин Анатолий Призенко завершил программу повышения эффективности личности, которая называется «Целостность и честность». И давайте его поздравим. Поздравляю, Анатолий. Держи. Это твой сертификат. Хочу, чтобы ты рассказал, как это было. Прошу тебя рассказать, как это было и что было там. Ну и из того, что ты можешь сказать. Да, ну, э, во-первых, э, к этой программе, э, я благодарю Вячеслава за то, что он побудил меня прийти к этой программе, потому что в моей жизни накопилось достаточно большое количество различных проблем, которыми ну, я пытался разными способами разобраться, но эффективность часто была, либо ну, то есть я достигал каких-то может быть результатов, но потом я опять скатывался вот в то же самое состояние. То есть, э, э, и, естественно, Вячеслав пригласил меня на тест, я прошел тест и было предложено выбрать программу, которая называется целостность, которую я, собственно говоря, начал в прошлом году, по сути, и благодарю за терпение Вячеслава, потому что все это время ну, достаточно такая, с одной стороны, вроде бы все понятно и простая программа, с другой стороны, это внутренняя работа, постоянная внутренняя работа работа с, со своим, так скажем, прошлым, которая очень сильно влияет на настоящее. То есть э, все, что вот восстановление вот этого костяка своей, своей целостности, своей честности. Да, и, э, были разные периоды. Даже были периоды, когда я не хотел больше приходить, потому что было достаточно очень Понимаю. сложно признавать ну, какие-то свои косяки прошлого и еще кому-то них рассказывать, Именно. то есть это достаточно очень сложно. Вот. Но это своего рода такая, может быть, это исповедь, это и есть как бы такая вот такого рода исповедь, где ты признаешь, где ты признаешь то, что ты сделал, берешь на себя за это ответственность. Но когда ты берешь ответственность за какой-то свой проступок в прошлом или ошибку, да, то ты становишься причиной этого всего. И когда вот я стал брать ответственность за прошлое, я стал перестал искать оправдание в настоящем. Я стал больше э, брать ответственность за э, текущую свою жизнь. Даже были дополнительные упражнения, которые не входят в курс, целостность честность, потому что вот здесь был период, начался период оправданий. Вот. И читал да ну, и сюда, ну давай опять опять пройдем тест. Я вообще впервые столкнулся с таким подходом, если честно. Вот разные тренинги, огромное количество тренингов, мероприятий, психологических там я проходил, но вот с таким подходом до результата. То есть результатом стало то, что моя жизнь улучшилась по-настоящему. То есть на самом деле у меня улучшились отношения с семьей, у меня улучшились отношения с финансами. То есть у меня пошел какой-то определенный рост, я стал себя чувствовать лучше, увереннее, с учетом того, что психологическая атмосфера еще усугубилась, больше стала. То есть она стала давить еще больше окружения. И как бы казалось, ну, опять на каком-то этапе даже перестал быть причиной. Благодарю Вячеслава за то, что помогли восстановить вот этот внутренний стержень, получить те результаты, которые есть. И я очень уверен, что следующие программы, они пойдут легче, быстрее. Это да. Анатолий, а вот есть вопрос такой, у меня многие студенты спрашивают, а как целостности, и честность, какие-то другие программы по расчешению и эффективности личности влияют на результаты в деньгах? То есть, что, если можешь поделиться? процентном соотношении, что у тебя поменялось именно в области ну, вот я беру, давайте берем пример июль. После а того, по как я вот пришел, угу то есть, угу мы прошли тест, Вячеслав дал мне одно упражнение, которое выполнял неделю, он говорит, выполняю его неделю. Угу вот, и вот когда я начал выполнять э, вот это вот, еще дополнительно, вот это упражнение, э, я хочу сказать, что, ну то есть, я начал заниматься более активно продажами, угу и, допустим, э, скажу так, Практически в два раза за один месяц, за июнь месяц. Mm -hmm. То есть повышение, даже не то, что практически, даже чуть-чуть больше, получается, что там больше, чем в два раза. Mm -hmm. Получается подъем за июнь месяц в доходах. Хорошо. То есть э, этот скачок, он позволил мне, ну скажем, в, в другое национальное состояние войти. Войти в состояние более, что ли, уверенное, более более открыто подходить к людям, uh -huh. то есть нету вот этого шлейфа или груза вот этих вот проблем прошлого uh -huh. и как бы кандалы сняты. Вот этот момент получается, что финансовая составляющая, то есть я стал больше зарабатывать, прям реально вот за вот. июнь. Мне легче стало контактировать с людьми, мне легче стало выходить на продажи. Uh -huh. и мне... Я и раньше как бы чувствовал, что я это могу делать, ну, на каком-то этапе какой-то груз был, uh -huh. вот. а сейчас этого груза нету. И... Честность помогает в продажах очень сильно, потому что ну, люди доверяют быстрее, они, они легче вступают с тобой в контакт, потому что они не чувствуют, что ты можешь в чем-то их, может быть, на подсознании даже чувствует, что это вызывает мгновенное доверие. Это, что так вот это работает. Потому что я являюсь честным человеком, человек не чувствует, что я ему представляю какую-то какую ему угрозу. Вот. Я скажу так, мы где-то все более или менее честны, но когда проходишь программу, ты понимаешь, что не всегда был ты либо честен со своей мамой, может быть, в прошлом, не всегда ты был честен со своим учителем, mm -hmm. своим папой, с сам, самим собой, с другом, с женой. Где-то ты, то есть, вот эти все нюансы, они накапливались. И вот это, это накопление, то есть, как бы очищаешь, ты кандалы снимаешь, вот этот вот момент, вот так это влияет. И на финансовый плюс на отношения в семье. Ну, я вам скажу, ну, конфликтов ну, в июне, может быть, какой-то незначительный был, может быть, один какой-то там непонятный. Хотя раньше были гораздо чаще, там были на неделе несколько раз там Вот, в семье сейчас их нету, и сейчас более спокойно все. А конфликты в семье также ударяют по тебе, потому что ты не с тем эмоциональным состоянием выходишь на работу. Вот, и не те результаты получаешь. Одно друг с другом связано. Ну, То есть ты увидел связь между да, доходом ну, и тем, что ты делал. Хорошо. Я тебя поздравляю еще Спасибо. один раз. Будь честен, будь целостен и двигайся вперед. Мы с тобой еще много раз увидимся. Спасибо большое. Удачи.